Вместе с тем, председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Андрей Пургин считает, что принятое Верховной Радой решение о допуске иностранных войск на Украину никаких дивидендов Киеву не принесет. Понятно, что никакой воинский контингент НАТО сюда не зайдет. И понятно, что без решения Совета безопасности ООН любые действия военных они будут нелегальны. Но легализовать это в украинском правовом поле, чтобы не попасть в какие-то там, э, там решения судов, подачу в суд и так далее, хотя это и так невероятно, но тем не менее. То есть это легализация тех порядка двух тысяч человек, которые сейчас являются инструкторами военными и обучают э, в основном добровольческие подразделения которые непонятно вообще в каком правовом поле находятся, непонятно кому они потом будут подчиняться и для чего создаются. И легализации фактически иностранных военных наемников, которые не являлись гражданами, не могли раньше попасть, ну теоретически не могли, попадали естественно, но не могли попасть на линию соприкосновения легальной. А председатель Народного совета самопровозглашенной Луганской Народной Республики Алексей Корягин, в свою очередь, считает, что потенциальный ввод иностранных войск на Украину будут блокировать как минимум те страны, которые поставили свои подписи под Минскими соглашениями. Европа действует уже более обдуманно и, соответственно, на такой шаг они однозначно не пойдут, потому что они есть сами подписанты Минского соглашения. Франция, Германия. И они не допустят нарушения, потому что если... Какие они тогда гаранты? Если они сами это будут нарушать, то что подписывали.